Всем привет! Сегодня с помощью рисовой бумаги сделаю шикарный декор для торта. Мне понадобятся листы рисовой бумаги. Здесь в упаковке 12 штук. Я достаю примерно 4. Сейчас все 4 листа мне необходимо разрезать пополам. И еще на несколько частей. В данном случае здесь я разрежу половинку на три части треугольнички То есть мне сейчас здесь. сделаю заготовки немножко поменьше на четыре части и оставшиеся половинки я разрежу еще на меньшие кусочки вот что у меня получилось и ставлю разогревать сковородку на средний огонь наливаю немного подсолнечного масла без запаха и жду пока нагреется Сразу подготовлю тарелку с салфетками, куда я буду выкладывать готовые рисовые листочки. И жарю. Вот такая целая тарелка у меня получилась. И сейчас мне понадобится растопить немного глазури. У меня белая глазурь кондитерская. Глазурь растопила. Разложила уже листочки, чтобы я видела, где больше, где меньше. И у меня есть вот такое кольцо-резак. Здесь 15 сантиметров диаметр. Я устанавливаю на силиконовый коврик. Вообще можно на пергамент. В центр формы выливаю растопленную глазурь не сильно тонко и формирую такой кружочек начинаю сборку листочков Смотрю внимательно, если где-то есть пустоты, то я могу добавить еще какие-то элементы, листочки. Обмакиваю шоколад и аккуратненько туда опускаю. Ну что ж, прошло достаточно времени, у меня шоколад застыл и цветок тоже стабилизировался. Однако поднять мою форму я вверх не могу, поэтому я изначально ложила силиконовый коврик на поднос, сдвигаю в сторону. И вот так отлепляю коврик от шоколада. Сейчас возьму немножко, помогу рукой. Очень аккуратно надо быть, чтобы не поломать листочки. Будет обидно. готова И, валя. Ой, класс! Вот здесь у меня немножко надломался, поэтому я сейчас просто дополню. Смотрите, какой шикарный получился цветочек. Сейчас мне понадобится аэрограф. Я взяла немного розового красителя. И добавлю немножко золотистого кондурина плотное золото. цветок готов золотом оттенила лепесточки и вот они по-другому смотрятся то есть каждый лепесточек отдельно когда они все одного цвета монотонные то как бы сливаются в одну кучу а так вообще шикарно смотрится очень красиво мне нравится сама идея и то как у меня это получилось в принципе достойный вариант украшения торта